Здравствуйте. А что ты вы тут делаете? Я тут фоткую вообще. Ты мне фон загораживается. А зачем ты меня снимаешь? Снимаю, не снимай меня. Зачем? Утро на море. Море неспокойно. Чайки. Да посмотри, какие чайки. был таким же спокойным, как это море, Он не будет таким спокойным, потому что в моей душе бушует ярость. Трям подписчикам гостям. Эх, я надеюсь, что вы больше никогда меня такой не увидите. А если увидите, то но... вам не повезло. Извините. Поезд! Там поезд. Сейчас 4 часа утра. И знаете, что я поняла? Пояс от этого платья сдерживал то, что вот этот вот разрез, вот этот вот разрез, да, он был слева. А сейчас он посередине. У моей души обушуют ярость и я надеюсь, что меня никто больше на этом пляже не слышит. Никакие полтора великолепных человека. Меня укачивает. Меня укачивает, потому что мы качаемся на качелях. Качели — это очень опасно. Знаете, насколько опасны качели? Вы можете на них качаться и умереть. Я не знаю, пойду ли я купаться. Мне стрёмно. Просто прислушайтесь к шуму моря. Море такое спокойное и чистое, когда в нем нет людей и мусора. Хотя, блядь, по-моему, я разговариваю синонимно. Ты Посмотри, какие волны. Просто посмотри, посмотри на эти волны. сейчас тут еще волна будет побольше. Я тебе отвечаю. Будет волна побольше. Нет, не будет. Кажется, меня съели комары. Но их тут нет. Значит, это нервная. Я просто очень нервная. Чешусь из-за нервов. А вообще интересно, какая сейчас водичка. Я подойду, но я ничего не обещаю, мы не взяли тапки. Ты мне поможешь? Хорошо. Рассвет на море, конечно, красивый. Но мы на нее не успели. Спать хочу. Я всю ночь не спала, чтобы встретить рассвет. А когда мы вышли, мы уже все проебали. Коротко о том, как проходит моя жизнь. Там, по-моему, лежит какая-то собака. На не уверена. Может быть, это человек. Может быть, это камень. Смотри, сейчас я буду тонуть, но не сильно. Знаешь, мне кажется, если я сейчас зайду в воду, я либо потом не смогу выйти, либо я выйду, но замерзну, потому что вода реально теплая и чистая. И это реально проблема. Потому что все, что меня выталкивало из воды, это усталость и грязь. И люди. Сейчас ничего этого нет, ни мусора, ни людей, но типа блин сейчас рассвет и они они Час... сколько они набегают полдень после девяти а он там мужик идет ползкой о живот трясется я боюсь вот. А вот он меня слышит я Еще я не намазывалась BB-крем, BB который я купил. Он окисляется в море, он становится рыжий. Но я на всем лице так около волос. Возможно, у него так действует меланин, который, ну, типа, в волосах у меня содержится, типа его вот дохера. У меня поэтому волосы темные. И, типа, может быть, он так действует на CC крем. Вот сейчас было красиво. Вот сейчас было красиво. Да, сейчас море спокойно, а какие волны считаются большими? Там, кстати, какая-то яхта плавает, за нами уже выехали, это какой-то патруль. Блин, я тут купила какую-то хрень, которая называлась Медуза, я думала это газировка. Она стоила полтинник, но это казалось не газировка. Это оказалось какое-то пиво, очень стрёмное, и типа как шейк. В общем, ну вон нахрен. Если вы захотите купить какую-то газировочку, берите только газировку с алоэ. Ну что пудняк не будет алкогольный. И настолько невкусно. Это просто какой-то ад. Это какая-то непонятная хренота. Алкогольные напитки, которые дешевле косаря, или 800 рублей. Обычно не несут ничего хорошего. А вон там голубь по пляжу гуляет. Даже у голуби, у голубя, блядь, есть отпуск. И вон там тоже. Тут вообще очень много голубей, они гуляют. А что ты вы тут делаете? Я тут фоткую вообще, ты мне фон загораживает. Красиво пиздец. Блин, что ты делаешь? А зачем ты меня снимаешь? Не снимай меня. Смотри, какие облака. Смотри. Вот это, блин, облака. Небо. Но ты не снимай меня, блин, не снимай. Вывожу Тредову на прогулку. Они должны просолиться. Но у меня прям такая странная фигня с ними. От моря они должны быть жестче, но у меня они стали мягче. И типа, что? Кого? Зачем? Ты зачем меня снимаешь? Пойдем купаться. Хорошо, пошли купаться. Как сметанка. О, я сметанка. Короче, эм, спасибо за просмотр. Всем дальше, всем пока. Тут, короче, это холодно и мокрое и больно, блядь, утром, утром, каждое утро холодно, блядь, и больно. Какую жизнь, блядь, вообще, я здесь. Давай,